Дорода с овощами, это еще один очень удачный способ приготовления этой превосходно вкусной рыбки, на этот раз будем фаршировать дороду овощами. Дороду я люблю во всяком виде, и жареную, и запеченную, и даже вареную, однако один из моих самых любимых способов приготовления дорады – это дорода с овощами, рецепт, прямо скажем, не самый сложный, всего часть дела и вкусная рыбка у вас на столе. Необходимые ингредиенты, досмотревшим ролик до конца. Берем три дорады, из расчета 1 рыбка на 1 человека, среднего размера, моем, очищаем от плавников, для этого, разумеется, лучше всего использовать острые ножницы, однако можно и ножом, еще раз хорошенько моем рыбу, подчищаем чешую. Затем в обязательном порядке рыбку необходимо обсушить. Для этого достаточно промокнуть ее бумажным полотенцем. Лучок нарезаем тонкими полуколечками. Помидоры тоже нарезаем некрупными кусочками. Подписавшимся, больше вкусностей. Обжариваем в масле лучок до прозрачности. Затем добавляем помидоры и тушим еще 3-4 минуты до мягкости помидоров. Далее добавляем брусочками нарезанный сладкий перец и крупно натертый свежий имбирь, тушим еще 10 минут, помешивая, затем снимаем с огня. Получившейся овощной смесью начиняем нашу рыбку. Выкладываем фаршированную овощами Дороду на противень, застланный пекарской бумагой и слегка смазанный оливковым маслом. Выпекаем 30-35 минут при 200 градусах. Дорода с овощами готова. Подаем немедленно. Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. Продукты и их количество. Далее. Дорода – 1200 грамм Помидоры красные – 200 грамм Перец черный молотый – 1 чайная ложка Соль морская – 1 чайная ложка Перец сладкий желтый – 1 штука Лук репчатый – 1 штука Оливковое масло – 40 мл Имбирь свежий – по вкусу Количество порций – 3 Палец вверх или вниз Комментируйте, подписывайте Удачного приготовления! Приятного аппетита, жду вас снова.